Мы находимся в Здесь находятся военные корабли, которые навестили в арму по случаю военных учений в Черном море. Но мы за мир и за то, чтобы как можно меньше военных кораблей бороздило наше Черное море. Но мы довольны. Вот сколько разных флагов. И Турция, и Румыния, и еще какой-то. Болгарии, конечно. Вот такие красавчики. кораблики у нас есть в Барниан. А этот греческий. К нам пришли корабли НАТО. Это турецкий. А этот мы сейчас оттуда поснимаем. Не часто к нам приходят корабли НАТО в армию. Вот это болгарский корабли. называется тренд Это такой большой кораблик. А вот там наши болгарцы. А вот там грузины. Вот это грузинский кораблик. Маленький. Из О Чемчири. Я там был когда-то. А в чем? молодости. А вот видите, написано. Вот такие красивые кораблики военные. Но они такие маленькие по сравнению с тем, на которых я была в детстве. Мой папа на военном корабле, но это какие-то просто лодочки по сравнению с ним. К нам в Варну пришли корабли НАТО. И это большое событие. И они стоят просто в порту. Интересно, столько кораблей, смотри, отсюда. И колесо обозрения, круфи. Наверное, там все обозревают корабли. Находимся в Порту Варна. Мы здесь прогуливаемся и смотрим военные корабли НАТО. Это очень интересно. Я люблю военные корабли здесь. И это просто ностальгия по-детству. Хотя и НАТО. А вот подводная лодочка. Наконец-то. Увидели только одно. Она турецкая. Маленькая. Вышел из Люка. Вообще застрелись. Редкий кадр. Задрает люки. Погружение 50 метров. Вот такая классная лодочка. Мама. Вот маяк в Варнинском порту. Добрый день. Это Цаца? Цаца. Отлично. Пожалуй, что здесь больше всего яхточка. Конкурс под 18 лет ага. к фотке. Вот тебе первое место. 17 лет.